И всем приветствуем Макс Риск, но акция, особая акция. М -м -м, вы думаете, что я куплю? Как думаете? напиши в комментариях, я ее куплю или нет. Кстати, это классно. Тут прям такие звоночки и скины. Также тут есть прям на, так скажем, на пикник. Так, стоит 89, но это многовато. Давай испытаем, посмотрим. Лайк, если хочешь такой персонаж. Там подписывайтесь на канал, ссылки на мой канал в описании. Тренировка пещеры. А, знаете, чего не хватает? Так, очень хватает. Я за пайпер! Вау. Я знаете хочу, что я хочу. Пайпер тоже хочу. Ставь лайк, тоже хочешь. Пострелять вот так вот с этим скином. Просто новый скин, соответственно, еще пульт такие красивые. Так, что у нас будет такой А, хилочка точно. Так, хилочка с ход Ну норм, норм. Так вот. Даже мышка изменена. Вау. Общем, как так, вот так нам ну, говорят, что нужно обновить и посмотреть все новые карты. О, кстати, мне доступно, мне доступно, мне уже сколько там, смотри сам, друж дружок, смотри, друж дружок, смотри. Десятая сила. Вот как это накопить, нужно как-то выбивать сундуков И ты получишь силу тридцатку. А, что-то меня логнуло. А вот как вот. В общем, у нас тут э, ограбление. Интересно, лайкос ох ху квест так обычно охрабление Окей, да, пойдем на нити потому что 10 сила уни и все наконец-то я дождался этого так вот, конечно куча акций, акции куча ну блин нет такого у нас туда соберем хоть бесплатно спасибо большое за восьмерочку о вот другой игре такси дают ссылки опять же на канале макс риск так это уберем на у меня 10 тысяч, то, то есть я могу новый скин купить. Но блин, то нет скина. Я хочу новый скин. И кстати, какой самый скин лучше? Пиши в комментариях, хочу узнать. Вот этот скин да, да, самый лучший. Вот этот только Как они за кристаллочки А что-то есть за звездные силы? Мне интересно, хочу узнать. Так, это за ней Там играем. Окей, то есть мы обычно пойдем, вот так сделаем, потом сделаем вот так вот, он сделан так вот, он сделал так вот, и почти убьем, да? Опасно. Так, торо идет на меня. Торо идет на меня. Прием. А, торо идет на меня. Нет, блин. Прикрывай же ты меня. Коля, я не значит что пошел. Ну ладно. Да, вот такая вот начало у нас гоночных гонок. Так, ну нужно в игре, потому что это квест. Это квест. Отстань. А, жулик, не воруй, жулик, не воруй. хрязь тебе сейчас будет. А, тут еще один. но кольт. Я не люблю кольт, Почему он такой? Сразу со мной гибнет. Почему а он? тебя убивать вместе со мной. Я так не люблю. Так, тут еще один соням. к -а, давай, давай. Коль, да не ходи за мной. Почему у меня влюбился? Ну, Кольт, ну ты сами сражай, мне скучно с вами. А даже не тут выйти. Ч ⁇ за, блин, игра? Шелли, давай, танцуй, что ли? Я не знаю, что с Браустарсом. За меня играет какой-то чувак. Да. Регенерация красная регенерация, чё блин, а все ясно, значит, кольт вообще не классный персонаж так у меня уже тридцатка значит, у меня плюс или минус, чуть не в курсе Че блин смысл икры а? просто брать а, ладно. В общем, дайте мне нормальных Чепаков ПЖ Которые помогут мне они просто в ДФ сидеть и их будут убивать, не прокачанная какая это громкость? Громкость очень... Кто это сказал с вами тогда? Я? Да? Не. Так, сами сражайтесь. Я пойду сюда, значит. Биби, привет, я. Пока, тебя, любим Так, вот... нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Нет. Нет. 82-87. Такая стабильность. значит, они сюда пойдут. Так, этот чувак, сюда. В общем, смысл такой, что нужно набрать очки посмотреть. Ну и еще, кстати, не агрессивный очень. Ну ладно, агрессивные люди помогай поделать. А! Разочки сделали. Капец, жестко тут. два на 1. А вы 2 на 1 на 1. чё прикалываетесь? Че должен сам. О, давай, давай. Дальше сам. Не хочешь? Как хочешь. Хуа, они-то, да, они там. Разряд регенерация удар но блин то достал а давай хоть три раза, отлично 67 64 Пойму, как так а тут ббрани вот чем дело не ну это бессмысленно кто такая как хитро тоже него кинулась она такая хитро попробуй пошли чувак пошли всех врубай я не знаю что происходит все на меня все на меня 45 57 не, ну это такое себе силовая гонка шелепожей и воюй чё ты мне даешь воевать все я войду налево умном путем пожалуйста иди за мной так значит смотрите вот так кидаем. все вот так и хотел лишь миша куда ты бьешь моего миша убивай всех при всех чтобы не давать регенерацию так потом сюда потом хитро Потом, вот так так так так так Ладно, 54-15. Вот Шелли лучше. Ну, Дайгли дай бы мне вот Шелли. Это было бы уже.. всего игра закончена. Так, давай-ка, ведь Видите, видите, за мной идут. Так вот. А вы не думаете, что я могу так вот, играть? А, вы хитрый сделаны хитрый сделаны. В общем, Шелли мощно, но ну, а что-то как-то в играет. Шелли, уже не попадайся мне. Ох ты ж плюс 30. на а теперь классно. То есть чем больше, тем лучше, как я понял. А ну-ка покажите. 35. Что-то не понимаю. 510 А если будет минус? то хорошо неплохо. Вот там. Вообще какой-то никнейм странный. предыдущие лиги. 9. Ладно, ладно. Ну что там такое? Интересно, интересно. Вот это, конечно, в геймплее. Бай глобальный и место над вашем клане. Тысяча что я прям и регионе которым вообще все играют они правда а текущая лига сейчас я на раз русских русские а такие геймеры геймеры какие там ладно геймера если так то наш на ролике записывать вам окей окей так очень друзья вот такого у нас типа режимчик давайте в с нашим так 120, да. Что было сильное? О, не, ну классно, кстати, наш. А, так вот, так, так, так. хочу одиночную показать вам битву. Ж любите одинично? Пиши комментарии. Скорее всего, да. А я вот так, конечно, не люблю но постараюсь пройти ее. Угу. Там, конечно, вкусно, очень вкусно. Так, давно ну не играл. Посмотрим, мой скилл, возможно, он прокаченный, а возможно, он такой себе. Та, там, блин, откуда я знал? Слышь ты, откуда я знал? Откуда разработчики? Чего Разработчики? Бессмысленную группы придумали? А -а -а. Вообще непонятно. Откуда такая штучка? Дали бы информацию, чтобы я узнал. Но не просто На, держите. Вы же дети, да? Вы ничего не знаете. А -а -а, интересно, интересно. Я про это тоже не знал. Что так можно? Это просто игра только для заработка, как я понял. Да? А где для того, чтобы узнать, что есть такое вот, как в GTA опять Нет, нет. Или есть такое? Да? Напиши в комментариях, если ты где-то узнал такое, или просто в игре узнал. Какой хитрый, какой. Такая себе игра. Да? да поищем мог бы почитать это Да, такая себя ну кого узнать участие встал на меня так вот вот эта штука что это такое соберите кубки условно. Непонятная игра где подсказки для новичков я новичок пришел такой а, откуда бам убили вот новички есть такая игра где помогают Это да, очень классно а тут профессионал играет только. Не прям не сюда. Может быть, не другой игру но да? Ну, еще лагает. Вот другие. других игра, когда играю, не лагает. О, большой сунучок, хоть мне радует. Снучки мне радуют. Это тоже очень хорошо. он 200 x пойду, значит, да. Ну, блин, не хочу в этот режим. Там опасно. О, оборубка. о хо, -хо, -хо, -хо если она, наверное, не раз регенерацию нет возьму нит возьмем ну что на 10 -го. тем у нас будут соперники наши напарники 10 у нас тем более же точки ну там регенерация когда я касаюсь кому-то кстати они популярны нина и это вот так мне 10 у тебя -то. слышь ты куда пошел на ибот на ибот на вот на они на тоже что тут на его играет знаешь какой-то геймплей классный очень классный геймплей но подсказочка для новичков не класс вот крест еще не неправильно поставили так тоже же прям не дом как не майнкрафт это майнкрафт все это вам минус плюс в том что вы гейм... геймплей так сделали просто красоту сделали это мне нравится еще снучки мне нравится и все и все не ну тут может конечно еще ух ты с маленьким да тоже прикольно да, разработчики потрудились но для новичков они вообще-то ничего не делают или они лень или нет времени или что-то типа того напиши в комментариях если ты знаешь о разработчиков они ленятся они экономят время деньги экономят силы экономят или -то типа того как экономят или вообще они для этого не подумались подсказочка дали бы какой-то где-то почитать интересненько ну а? держу хотят читать любят читать но чтобы узнать игру, тем самым выиграть. Я вот так бы хотел. Кто больше читает, вот ютубер. Есть такая уроки по ютубу. Если много читать, то тем самым вы прокачиваетесь. А другие не читают, тем самым они не знают такой функции на ютубе. Тем самым вы становитесь лучше, чем другие ютуберы. Кто-то вот мне нравится. Я же ютубер. Я же читаю много про ютуб. Ну, нормально читать. Соответственно, я могу вот так сделать. В общем, вот так вот. Вот я рекомендую это сделать, то будет конечно вообще еще четко. Но возможно у них это ошибка. Окей. А тогда, когда мне будет твоя игра соответственно, я тоже так хочу сделать. Кстати, прикольно придумали эти скины. Прикольно, прикольно. Да, я тоже хочу такую игрушку создать. Геймплей. Ну, так, кроме вот такого геймплея, возможно, у нас будет как Fortnite. Кстати, прям по Fortnite играют, на да? копия Fortnite. Мы тоже, наверное, копизем сделаем Fortnite, потому что популярная игрушка, игрушка. И у нас будет... Наверное, у нас не будет, так у нас будет 3D, 2D можно изменять. Как прям это опять? А как вам такое? Тайка эта игра, конечно, будет разрабатываться, но... Моду рассказывать про нее Во всех каналах. Ссылка на канал в описании. Да чё ж такое? такой, сдали, сколько тут заданий квестов. Да, в общем-то... Классно, не будет. Всем удачи, всем аккам.